Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, сегодня выходит новый видос Вот, и это видео посвящено итогам 2016 года, ребята, ну а также поговорим о 2017 году, ребята Который наступит буквально-таки уже через 4 дня, ребята Вот, у нас вышло обново, ребята, в Вормиксе Ну я даже пока что не заходил в Вормикс сегодня еще на свою основу вот, ну, начнем мы, ребята, с итогов, потому что этот год для меня реально был успешный. Ну, в принципе, неплохой год такой был. 15-й год был так себе, потому что 15 год, за 15-й год я очень мало чего делал в 15 году. Тупо просто играл в эту игру обоссу, а ну, мало снимал видосы, ребята, в 15 году я. Вот. я снимал, конечно, видосы в 15 году, но не так сильно, как в 16 -м. Вот, в 16 году я уже серьезно начал заниматься своим каналом, ребята, потому что... Просто мне захотелось развивать свой канал. В 2016 году появился проект Вормикс 0. Он до сих пор, ребята, продолжается. Кстати, вот эта вот статья. Я написал ее буквально-таки вчера ночью. Писал ее 3 часа. Можете прочитать, вам понравится, ребят. Ну, а также написал о своих планах. Ребята, планы у меня реально бешеные просто в новом году. Вот. За этот год я очень много снял видосов, ребята. Вормикс нуля. До сих пор я его снимаю, ребята. Проект мой, прокачка аккаунта. Полностью все на видео снимаю. Да. Боев в этом году было не очень много, ребята. Боев было очень мало в этом году. Потому что тупо мне было снимать их в падлу. Честно, вот бои... Стримы, да, я еще снимал более-менее стримы. Потому что у меня появился в 2016 году процессор. Вот новый поменял. Вот, и... Позволил мне снимать теперь стримы для вас. Вот. Я снимал для вас очень много стримов. Были 24 час... были очень долгие стримы, ребята. 24-часовые стримы были. Вот Очень долгие такие были стримы, ребята. Я проводил их. Вот. Некоторые видосы набирали у меня очень много просмотров. Допустим, вот если взять, допустим, бои, набирали довольно-таки хорошее количество просмотров, ребята. Надо было снимать бои чаще всего, наверное, но я упор сделал на проект вармикс нуля и на стримы свои ребята те же самые бои есть и в стримах ребята вот. но бои я не знаю бои будут или нет в будущем потому что потому что не решил еще ребята не решил Хоть они набрали э, очень много лайков 150 лайков вы набрали в новом бою вот последнем моем да даже уже чуть больше 151 лайк набрали да так это мы закроем рекламку <кх -кх -кх -кх вот, и я просто обязан вернуться на свою основу, ребята, обязан просто, потому что вы набрали нормативы, выполнили. Я писал, то, что если не набираете 100 лайков, то тогда я игру забрасываю и перестаю ее снимать, свою основу, ребята. Про фейк это не относилось к фейку, к фейку моему, потому что реально на основе, ребята, бои меня просто выпешивали. Ну, вормикс скатится к черту, ребята, на самом деле, вот вормикс скатится к черту, вот поэтому играть в него все хуже и хуже становится, мне лично, для меня, как бы, да но если мои подписчики желают, чтобы я вернулся в игру чтобы я играл, то я, конечно буду играть, ребята, вот. поэтому в 2017 году возвращаюсь в Ормикс, ребята и вообще у меня бешеные планы, как я уже говорил в новом году я об этом писал статью, ребята давайте сюда вернемся вниз, и я вам Покажу, что я тут планировал, ребята. Во-первых, ребята, стримы будут. Стримы я решил серьезно стримы снимать каждый день для вас, потому что очень много людей просили стримить. Меня часто очень... Вот теперь я буду снимать их каждый божий день, ребята. Стримы будут и на основе, и на фейке, и везде, везде, везде. И по другим играм, ребята. Стримы будут по всему сразу. То есть я буду проводить стрим, допустим, первый день я снимаю, допустим, Вормикс на основе второй день Вормикс нуля будет сниматься, третий день другая игра сниматься будет какая-нибудь там И четвертый день какой-нибудь опять Вормикс там и, и так далее в общем И каждый день я так буду снимать стримы ребята Вот Поэтому Начиная с 17 -го года Думаю где-то числа с 3, а с второго может быть даже Начинаются стримы, ребята Потому что еще первые дни я буду там праздновать да а вот потом уже я начну уже снимать стримы Насчет боев написал, то что -то я не уверен, то что они будут или нет, ребята, потому что э, смысл их снимать, если, если я снимаю те же самые стримы и там те же самые бои есть, как бы, да? Только эти бои надо как-то будет ускорять. Вот Марик, он. Ну, про Марика буду отдельно писать статью еще ребята про Марика напишу, потому что бои Марика они очень-очень надоели мне лично. Не то, что надоели, ребята, они уже скучные, эти бои. Вот просто он, эту фишку, вот у него все сперли, ускорять голос, ребят. Даже я спер фишку у него. Вот все сперли фишку, ускорять голос, как бы. И вот эти вот бои со скорным голосом, это вообще какой-то зашквар получается просто уже. Это уже никому не интересно. Надо придумать что-то новое, ребят. Надо двигаться дальше, ребята. Поэтому надо как-то изменять свой контент, ребята. Я не собираюсь больше копировать Марика или других расплейщиков, которые там голос ускоряют. Это глупо, ребят. Надо что-то думать свое, ребята, потому что Марик придумал тему свою и он развился на ней, да, вот, и все у него скопировали, соответственно, да, и как бы, читать этим мне ему, и его, да, я не собираюсь больше плагиатить, его, я, как бы, и так не сильно его плагиатил, потому что у меня голос не такой ускоренный, как у него, он его уж слишком сильно ускоряет, ребята, а вот, как бы, я не так сильно ускоряю его, поэтому, как бы, ну, я постараюсь там как-то изменить контент, ребята, потому что, вот, реально, ускоренный голос это самая тема, на самом деле, вот. ну, я не так было сильно ускорять его, как Марик. Наверное, или, может, вообще очень что-нибудь придумаю новое, ребята. Посмотрим, ребята, посмотрим. Будут в блоге или влоги, ребята? Да, это такая тема у меня есть. Я буду снимать влоги или блоги. Я не знаю, чем отличается влог от блога, честно говоря, не знаю, пацаны. Но я буду снимать с веб-камерой и рассказывать, допустим, о какой-то очень крутой вещи. Например, буду рассказывать влог свой прям на веб-камеру, короче ну что-нибудь такое прикольное Или... Как бы неважно, в общем, ребята. То есть я буду снимать то, что я хочу на канале, ребята. Не хотите, не смотрите, ребята. Я не заставляю вас смотреть это. Вот кому нравится, тот смотрит, ребята. Кому не нравится, можете либо отписываться либо смотреть другие видосы. Я ответил на эти комментарии вот ваши, вот, которые вы там писали мне в видосах моих. Надеюсь, подобных больше не будет комментариев. Будут конкурсы, ребята, на голоса, их будет очень много, ребята, поверьте мне, я ищу спонсоров, ребята, а спонсоров ищу, которые будут готовы э, часть голосов э, платить, короче, в мою группу, короче, я их буду пиарить, конечно же, этих людей, голосов много будет не нужно, где-то 30 будет в неделю хватать, наверное, ну, 30, думаю, это не так много, наверное, ну, кому-то, может, много покажется, мне лично не так это много, кажется. Вот, спонсоров ищу, ребята, 30 голосов в месяц, короче, на конкурсы. Я их потрачу, конечно же. Вот, ребята, будет как бы и вам э, пиарчик небольшой, и мне выгодно будет. Я, конечно, не заставляю, ребята. Это дело каждого просто-напросто. Поэтому я просто сказал, что спонсоров ищу. Э, что еще? А, будет рубрика, ребята, «Самый активный подписчик». Э, то есть, каждую неделю будет рубрика проходить то есть нужно будет ставить лайки делать репосты комментировать записи и раз в неделю я буду выбирать с помощью сайта случайного участника который набрал больше всех короче репостов там комментариев собиралось больше всех его больше всех короче он активничал фабрики короче моему и я его конечно же выберу как победителя ребята вот, и ему 10 гасов достанется. Каждую неделю будет рубрика такая на 10 гасов, ребята. То есть, раз в неделю я буду выбирать случайного победителя, ребята. Вот, что там еще я писал? Чтобы не было вот этих вопросов, ребят, лишних, я сразу все отвечу вот в этом, ребята, видео. Будет рубрика ответа на вопросы, Бормик с нуля, каждую неделю, ребята. То же самое, каждую неделю, как и, в принципе, рубрика вот, «Самый активный человек» сам будет рубрика с ответ на вопросы по фейку Вормикс x0 здесь нужно будет задавать вопросы ребята я буду каждую неделю их отвечать потому что я так понял то что на моем канале вот я вел эту рубрику то есть я один случайный комментарий вставлял в каждое видео ребята это не очень выгодно многие люди вообще не пишут комментарии никакие потому что у них нет видимо вопросов никаких вот у кого есть вопросы пишите короче вот сюда связанных с Вормиксом, ребята, конечно же, и связанных с, с именно фейком Вормикс 0. Ну, и также опрос должен быть адекватным, понятным и так далее. Вопросы глупые, я даже смотреть не буду, ребята. Вот, самые вопросы, те, которые я вижу адекватные, я их э, запишу на видео, отвечу на них. Вот, каждую неделю будет рубрика такая проходить. А этой рубрики больше не будет, ребята, потому что одни и те же пишут комментарии, тем более, там вот одни и те же, один человек написал там, по-моему, вообще там, комментариев 20 к одному видео и смысл мне на них всех отвечать ребята вот, поэтому самые адекватные самые нормальные вопросы я отвечу вот в этой рубрике ребята каждую неделю будет проходить она эта рубрика у меня далее расписание видео ребята расписание видео будет э, изменено она уже тут не э, работает кстати вот так, расписание видео теперь будет висеть постоянно ребята то есть, я его не буду даже менять, просто-напросто. Я немножко придумал, как сделать так, чтобы не менять его постоянно. Вот. Поэтому расписание будет функционировать полностью. Вот. То есть, все это будет. Также будут, ребята, возможно, возможно еще, это тоже не знаю, ребята. В стримах будут бои на голоса, ребята. Это возможно еще. Это не факт. Но еще, как вы помните, то, что я... Я брал Рубиновую Лигу на заказ, очень многим взял на заказ Рубиновую Лигу. И теперь я понял то, что я очень много тратил время на нее, на взятие Рубиновой Лиги, ребята. Вот. И у меня уходило реально, целые дни уходили на то, чтобы я загрузил Вормикс и брал Рубинки вам. Вот. И времени снимать видосы не было. Теперь я решил так, то, что я буду брать по 2-3 заказа в месяц на Рубиновую Лигу. И буду играть в стримах, ребята. В стримах я буду брать на ваши страничке при заказе Рубин Велиги, Брать Велигу, да. Вот. Или любой другой заказ. Пройти босса, допустим, какого-то там э, достижения выполнить какие-то там, может быть. Или там страничку прокачать вам какую-нибудь там, да. Вот, любые э, ваши, короче, заказы я буду выполнять в стримах теперь. Заказы будут теперь, они опять восстанавливаются, ребята. Некоторых их не было. В декабре я вообще не брал ни одного заказа, ребята. Вот. В ноябре я, по-моему, брал один заказ или два. Не помню, сколько я брал, хотя не помню даже, ребята, вот в ноябре я задротил или нет. В ноябре я по-моему, не задротил так сильно. А вот э, в октябре, по-моему. Октябрь. Ноября задротил да? В ноябре я задротил, ребята, но не помню. Не помню. Да, я брал Рубиновую лигу в октябре еще. И в декабре тоже. В декабре нет. В декабре я не брал Рубиновую Лигу, ребята, вот. В этом месяце, ребята, я пропустил Рубиновую Лигу. Ну, еще есть шанс взять ее, конечно же. Я даже не буду заходить, потому что я не хочу пока что ничего там смотреть, ребята. Потому что пока что я еще не хочу смотреть ничего, да. Чтобы для меня это тайна была, Потому что обнова мне, не знаю, понравится мне. Пока что не буду смотреть. Вот. Ну, я, наверное, все объяснил, ребята, вот в этом видео. Больше вроде ничего не планировал. Такое, если я... Еще буду платье. А, вот еще забыл, ребят, сказать то, что теперь. Теперь, если вы хотите заказать мне заказ какой-то сделать на рубинку, допустим, на топ, на крафт, на что-то еще там, допустим, на босса прохождение, То теперь вы не можете мне в личку писать. Я ее закрою. Я закрою личку, ребята. И теперь, чтобы сделать заказ, нужно будет написать в личное сообщение группы, ребята. Вот. Пишем вот так вот. Отправить сообщение вот в группу. И пишем, хочу заказать рубиновую лигу. Вот так подпишем. Вот хочу заказать э, рубинку. Вот. Отправили. Сообщение я прочитаю. Вот, у меня высвечиваются сообщения. Вот я, короче, написал в группу, сам себе, короче, в группу написал. Вот, и я уже там читаю все, отвечаю на ваши вопросы, там договариваемся о, о цене там, и так далее. Потому что в личку я не хочу больше никому отвечать личку я почистил ребята людям некоторым я открою личку некоторым только не всем своим друзьям там остальным которые которых я не знаю вообще там левые люди то есть я их как бы, личку от них ограничу ребята в друзья можно будет попасть то как они на фейк вормик, снуют на основу я в друзья не принимаю никого теперь только если будет рубрика такая ну, типа конкурс на попадание в друзья я проведу как-нибудь ребята Сделать репост, и я могу, в принципе, выбрать человек 5, которые ко мне друзья попадут. А на фейк Вормикс 0, конечно, могу принять всех. Вот сюда добавляйтесь ко мне, ребята. Сюда всех принимаю до лимита. У меня тут 120 друзей, в принципе. не так вот очень много, в принципе, ну ладно. Ну, вроде бы все сказал, ребят, теперь точно же все. Тут я также писал что-то. Наверное, в группе. Нет, все, ребята. На этом этот видос заканчивается. У меня такие крупномасштабные планы, ребята, в 2017 году. То есть я буду регулярно по 2-3 видео выпускать в день. Плюс еще стримы, ребята. Стримы будут проходить по 2-3 часа каждый божий день, ребята. Начиная со 2-3 числа в новом 2017 году, ребята. И Вормикс нуля также будет. Вот, поэтому ждем, короче, новый 2017 год. Всех с наступающим, пацаны.